Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. Как вы думаете, почему из множества теорий сотворения мира мы знакомы только с одной? С теорией Большого Взрыва. Давайте же разберем, чем же необычна эта теория. По современным представлениям, наблюдаемая нами Вселенная возникла из точки, размеры которой составляли меньше атома. Эта точка находилась в сингулярном состоянии, то есть ее плотность и температура были невероятно огромными и приравнивались к планковским значениям. А эта температура порядка 10 в 32 степени Кельвина и плотностью около 10 в 93 степени гамм на сантиметр кубический. Считается, что это максимально возможная температура и плотность вещества. Но подождите, Вселенная, имеющая максимально возможную плотность и температуру, полностью противоречит современной физике. Ведь при увеличении температуры уменьшается плотность вещества. И наоборот, при увеличении плотности вещества уменьшается ее температура. Таким образом, Вселенная в априори не могла иметь сингулярность в момент Большого Взрыва, но ученые почему-то закрыли на это глаза и почему-то продолжают заниматься изучением данной теории, которая с самого начала противоречила всем законам физики. Но это не единственный вопрос, который волнует ученых, изучающих теорию Большого Взрыва. Как известно, Вселенная постоянно расширяется. И в первые 7 миллиардов лет после Большого Взрыва Вселенная должна была замедляться в своем расширении. Вследствие гравитации, разумеется. А после 7 миллиардов лет Вселенная должна была начать свое сжатие и вследствие чего схлопнуться. Но этого не происходит. Эту проблему в прошлом столетии попытался решить Альберт Эйнштейн. Эйнштейн предположил, что помимо гравитационных сил существуют еще и силы отталкивания, то есть антигравитация, которая компенсируя силы притяжения обеспечивает стационарность вселенной. Именно благодаря силам антигравитации вселенная не сжимается. Да, Эйнштейн таким образом решил проблему сжатия вселенной, но создал новую. Ведь если антигравитация компенсирует силу гравитации, то каким образом были созданы планеты, звезды и галактики, а также каким образом мы притягиваемся к Земле? Эйнштейн, решая одну проблему, создал несколько новых проблем. Гениально! Очень странно, что такой гениальный человек, Нобелевский лауреат, размышлял об антигравитации. Ведь эта нелепая теория опровергается любым школьникам, который хоть немного знаком с логикой. Не обязательно с физикой, просто с логикой. Теория Большого Взрыва не имела под собой никаких научных обоснований, и возможно именно поэтому и был привлечен Альберт Эйнштейн, который своим авторитетом привлек к этой теории общественный интерес с научной точки зрения. И похоже, это у них очень хорошо получилось. Ученые в очередной раз попытались найти хотя бы одно подтверждение в пользу теории Большого Взрыва. И в этот раз они попытались найти центр Вселенной. Ведь если был Большой Взрыв, то материя преимущественно должна двигаться от центра этого взрыва. И по движению этой материи, например, галактик, мы можем найти центр этого взрыва, который и будет являться центром Вселенной. Но, к сожалению, этот метод оказался полностью провальным, поскольку абсолютно все галактики движутся в разных направлениях, а такая информация совсем не вписывается в концепцию Большого Взрыва. Я подумал, что очень странно признавать теорию, которая совсем не имеет под собой научных обоснований и которая полностью не вписывается в концепцию современной науки. Более того, она имеет математическое опровержение, которое полностью ставит крест на данной теории. В 2014 году физик-теоретик и профессор Лаура Мерсини Хоутен доказала математически, что сингулярности не существует. А следовательно, теория Большого Взрыва является ложной теорией. Документ, который был недавно представлен на ArcSiv, предлагает точное числительное решение этой проблемы. Работа была сделана в сотрудничестве с Харальдом Пайфером. Я до сих пор не могу отойти от шока. Мы изучали эту проблему в течение более чем 50 лет, и это решение дает нам много пищи для размышления математические доказательства Мерсини Хоутен разбивает теорию большого взрыва в пух и прах, поскольку математика является точной наукой, в отличие от физики, в которой сплошные теории, предположения и парадоксы. Самое забавное здесь в том, что даже после опубликования научной работы Мерсини Хоутен, ученые продолжают изучать данную теорию, продвигая ее через различные СМИ. Не кажется ли вам, что это не совсем научный подход, когда, имея множество научных теорий сотворения мира, нам преподносят только одну – теорию Большого Взрыва, которая, к тому же, не имеет под собой никаких научных доказательств, а лишь наоборот сплошные опровержения. Так поступают только в одном случае, когда обществу целенаправленно пытаются внедрить конкретную теорию, не давая возможности выбрать что-то другое. А это уже самая настоящая пропаганда. Чтобы пропаганда лживой теории одержала верх над сознанием людей, ученые каждый раз оглашают новые сенсационные открытия. Например, ученые загадочным образом нашли возраст вселенной почти в 14 миллиардов лет. И даже определили состав Вселенной на конкретных этапах своего развития. Сначала образовывались кварки, глюоны, потом они склеивались в протоны, обрастали электронами и так далее. Но как вы думаете, можно ли с точностью назвать, какой был состав Вселенной 14 миллиардов лет назад, если состав теперешней Вселенной официальной наукой изучен только на 5%? Все остальные 95% ученые обозначают как темная материя и темная энергия, которая современной наукой не изучена. Более того, не зная практически ничего о составе теперешней Вселенной, ученые загадочным образом умудрились определить, что было с материей, то есть со Вселенной, до Большого Взрыва. После всего вышесказанного не возникает никаких сомнений, что официальная наука пытается преподнести собственные сказки за реальность. Нам целенаправленно пытаются внедрить ложную теорию, придумывая каждый раз новое сенсационное открытие, которое невозможно ни доказать, ни опровергнуть. К тому же теория Большого Взрыва имеет множество научных опровержений, в том числе и математическое.